Итак, вот мои пенечки, вот мои грибочки, появились несколько так таки. скорее всего это еще да, из прошлого года. И вот мои, тут дождевые черви лазят. утекали засушенные пеньки вот понемножку они отходят вот такой вот штукой я их укрываю вот так и поливаю и вот появляются такие вот гады которые очень сильно портят целей вот он надо же тебе вот он может прям туда лезть нифига себе в ткань и прячется вот такие гады Вот что еще хотел показать, тут я вот заложил, так сказать, дикие грибы. Посмотрим, что с этого получится, проросшие ветки, иудина уха. А вот каким образом я сохраняю влажность трометра. Вот это вот бревно, вот я его положил, пенек тоже высох весь, и я его обкрутил тканью и вот она поприрастала сюда она очень хорошо тут себя чувствует жалко что я это не сделал шеи таками было бы гораздо лучше картина с ними чем голые голые пеньки вот они тут пробивают, и обязательно живые черви появляются. Вот это что мне с ними делать? Они слышат запах, и там, где живой пенечек, они его э, уничтожают. Не цели здесь погибают. Вот уже мухи появились. Сложное все это дело с пеньками. Так вот, лучше, чтобы не допускать их голых бревен, лучше и так и тут выбивает. Лучше все-таки вот так вот делать. Обматывайте такой вот штукой тканью, синтопоном. Ой, это оградканью. и влажность будет сохраняться. Вот цели прорастает. Ну бывает тут что вот внутри. И плоды спокойно проходят. Но ну, здесь нужно было сразу по наматывать по бревну, а я наматывал субстратом, он пророс. Вот плоды. каким-то вот образом.